Всем привет-привет, ответы на ваши вопросы. Но самая главная просьба от вас, это сделать расклад на тему, кто угрожает Чунгуку. Когда эта тема закончится, ну и вообще, что нам скажет Таро именно по поводу этой ситуации, скажем так. Хочу сразу сказать, что у меня какие-то сомнения по поводу этих угроз. Оно в плане того, что может кто-то и пишет, но сколько пишут-то вообще мы возьмем последнюю трансляцию Чунгука там ему пришлось вообще отключить комментарии к лайфу потому что писали столько гадостей а смотрят человека и в то же время пишут гадости я вообще поражаюсь людям Явно люди нездоровые, смотря какое-то видео, например, и пишут какие-то неадекватные высказывания. Кому это нужно? Зачем это нужно? Если вы хотите пощекотать нервы в себе, выйдете во двор и постучитесь об стенку головой. Зачем вы людям пишете плохие комментарии? Взять любую тему. Вообще сейчас в Ютубе сколько информации, сколько разных тем. Почему вы приходите на те каналы, смотрите лайфы, трансляции, которые вам не интересны, которые вызывают у вас негативные эмоции, да не смотрите вообще, идите мимо. И вот я хочу сказать по поводу этих угроз. С одной стороны, да, это может быть, потому что сам Чунгук выложил, я буду выкладывать, возможно, какие-то там скриншоты, чтобы было понятно, о чем речь, если кто-то не в курсе. Так вот, Чунгук сам выложил пост в Инстаграм. А, это было на виверсии типа того, что если вы мне будете присылать еще домой еду, я приму меры. Еду. Странно, да, вот смотрите, сейчас все доступно, по-моему, с едой вообще нет проблем, тем более у миллионера, и, скажем, это же айдолы, вообще возьмем Корею, там айдолы очень защищены от окружающих. Если мы возьмем, например... Смотрите, мы много не видим информации на самом деле. Тихион выходит да, куда-то, Чунгук тоже выходит. Вместе они или с друзьями. Мы же не видим этой информации в СМИ, пока нам ребята сами не предоставят что-то, не выбросят. А почему это? Потому что в Корее очень за этим сильно следят. И если, например, будут нарушены права, да вообще они так воспитаны. Если нарушены будут какие-то права, будут приниматься жесткие меры и будут очень сильно наказаны за это. Поэтому я, конечно, просто уверена, стопроцентно, если и есть какая-то ситуация по поводу этих угроз и вот этой еды и так далее, я думаю, он очень сильно защищен. Служба безопасности, я уверена, работает четко, и они, эти люди, я имею в виду, будут наказаны. Вот. Но мы у Таро все равно спросим, но я хочу сейчас достать карту, одну карту на э, общение с вами. То есть это будет карта, э, скажем, нашего расклада, что я вам принесу, какую информацию, как вы это посмотрите, как вы это примете, позитивно, не позитивно. То есть это карта наша с вами общение. Вот хочу достать карту, э, как, э, ну вот смотрите, даже по этой карте взять... Я вам несу какую-то информацию, например, кстати, это, возможно, вышел сам Чунгук, я о нем, вот, хочу вам, допустим, сделать расклад, что-то рассказать, вот, даже на карте, карта нам подсказывает, что вот эта ситуация, она имеет место быть. Да, мы видим, что ему угрожают реально, но по этой карте он плевать хотел на эти угрозы. Да, это э, карта у нас вышла. Король Жезлов. Король Жезлов это карта защитника. И он э, в силах себя защитить. В общем, да. Не, ну, конечно, фанаты пишут очень много. Писем в компанию хайп с просьбами принять какие-то меры и так далее. Ну, это правильно. Фанаты волнуются. Но, в принципе, вот сам Чунгук вышел. Он за себя постоит по этой карте. Конечно, за себя постоять. Вот. ситуация имеет место быть. Вот вышла карта повешенной, ситуация висит, это ситуация зависла. Я вам скажу, вот у кого-то это прямо, смотрите, четкие намерения добиться э, чего-то. Здесь как из-за стороны Чунгука, потому что у нас вышел король. Также и вообще вот эта вот карта карта реальных намерений, то есть. Здесь как у противоположной стороны у тех, кто... Скажем так, ребят, вообще, вот если э, проанализировать эти три карты на все ситуации. Вот, например, смотрите, а, речь идет о какой-то даме, что типа дама пишет, да, угрожает там и так далее. Но вышел-то король, это первое, да, вот с намерениями, тайны. это карта тайн. Тайные намерения. Вот, допустим, какие-то тайные намерения у человека, и он ведет, скажем, войну против да, Чунгука. Вот прям четко эти три карты. Если рассмотреть Чунгука по этой ситуации, то карты три говорят, что он, ситуация подвисла, это реальная ситуация подвисла, она имеет место быть, но четкие намерения это все разрулить. И он разрулит, поверьте мне, потому что вышли а, карты жезлов, а это карты реальных действий. То есть он занимается этим вопросом. Вот этим вопросом он занимается, видите, да? А по этой карте мы видим, что... Здесь, смотрите, он завис, и куча народа смотрит. Да. Ну, то есть я бы сказала, что за этим следит весь мир. Смотрите, весь мир следит за этим, за этой ситуацией. Но будут, в общем, люди будут наказаны. Вот, и действия предпринимаются. Но я вообще спросила у Таро по поводу нас с вами, нашего общения. Видите, как вот Таро, да, кто-то пишет комментариях мне какую ситуацию могут показывать таро Не могут показывать это будут далекое будущее таро могут показать вот во время расклада то, что я уже говорила об этом, и кому-то писала, отвечала в комментариях, Таро может отвечать именно в тот момент, когда делаете расклад, ответить на, на более важные вещи, которые рассматриваются, нежели, допустим, там, чего вы хотите. Да? То есть Таро могут считывать энергетику, подсознание, гадающего, или на кого гадаете, или так далее. Это Таро. Вот они вышли, я их вам прочитала. А на наше общение вот э, достаю карту. А наше общение вот мы с вами общаемся и плодотворно скажем, да, вы мою информацию примите к сведению, потому что эта карта, э, во-первых, взаимодействие предоставления информации, и вы воспримите положительно мою информацию. Вот, смотрите, да, конечно, вы э, будете рады этой информации нашему общению, нашему содружеству, донесла информацию. И эта информация, да, правдива, то, что вот занимаются этой ситуацией. Так, хочу спросить, потому что у нас вышел мужчина, а это может быть и Чунгук, поэтому хочу спросить, кто этот человек, который угрожает Чунгуку. Вот, достанем карту. Вышла тройка Пентаклей. Знаете, по этой карте Здесь нет одного персонажа. Вот я сразу даже не смотрела эти две карты. Я по одной карте уже сказала, вот по этой, что это какое-то общество, сообщество. По этой карте, скажем, есть в этом сообществе нормальные люди, а есть неадекваты. Есть вообще вот по этой карте начинные люди, в общем, извините меня. И это тайная какая-то организация, вот карта. Они себе вот, знаете, спрятались в таком домике. Они по этой карте, знаете, защищены действует Здесь нельзя сказать, что это одна женщина или мужчина. Здесь реально какое-то сообщество. Общество. Это какой-то коллектив. Так вот, подведем итоги. Я вот вам много-много сказала, да, чтобы не повторяться, потому что я бывает повторяюсь. Не все полностью смотрят видео некоторыми кусочками. И если и повторяется какая-то информация, то в этом нет ничего плохого. Вы можете просто пролистывать. Еще были вопросы, по поводу звука если кому-то громко вы можете делать звук сами у себя уменьшать звук да не то что я должна его уменьшить, вы у себя в телефоне уменьшаете звук видео получится длинным хочу сказать что организация тайная это не один человек а ситуация э, есть то есть вот карты есть реально, говорят о том, что э, ситуация на самом деле имеет место быть. Угрожают, пишут. Э, до реальных угроз, я думаю, не дойдет э, до какого-то преследования и так далее. Но то, что вот достают его, пишут, это карты вышли реально. Вышли карты э, организации, порешают, скажем, этот вопрос. мы возьмем эти три карты, даже более, наверное, вот эти скажем эти вопросы порешают то есть вы, карты вышли что вопрос этот закроют порешают карта вышла умеренность если вот это очень хорошая карта если вот что-то происходит в жизни человека и выходит карта умеренность, это знаете, карта успокоить кого-то ну например и она вышла сюда не случайно она может говорить о том что все закончится хорошо это карта ангела-хранителя. И карта говорит о том, что тема это закроется и все будет хорошо. Надеюсь, вы получили ответы на ваши вопросы. Если вам чего-то не хватает в ответах, вы можете писать еще в комментариях. Мы можем еще дополнительно сделать расклады. И если у вас появился какой-то дополнительный материал, вы можете прикладывать в комментариях какую-то информацию. Вообще в комментариях меньше бы срались, а больше бы писали полезных вещей. Потому что люди есть специально заходят, смотрят, читают комментарии, потому что хотят знать чего-то больше о своих биасиках, скажем так. И смотрите, канал, канал вообще называется Таро о тайнах звезд. И прежде всего это канал Таро, но по просьбе подписчиков сделали несколько плейлистов, вы можете а, сразу заходить в плейлисты и смотреть ту информацию, которая вас больше интересует. Если кого-то интересует больше Таро, вы можете смотреть только Таро расклады. Если факты какие-то, а, СМИ, то вы можете заходить в плейлист «Актуальная информация». И также сделали плейлист, будем туда постоянно выкладывать, это именно обсуждение ваших комментариев или, допустим, каких-то раскладов и, и так далее, и так далее. Я буду снимать какое-то видео, выкладывать, и вы можете там писать кучу каких-то комментариев, высказываться и так далее, и так далее по этой ситуации но меньше пишите гадости в комментариях и грызитесь между собой. Такое ощущение, все фанаты BTS, но в то же время, когда начинают смотреть видео, начинают выливать такую грязь какую-то на друг друга, как вроде бы вам делать нехрен, и вы приходите на каналы, это не только на мой канал, а вообще на другие каналы, чтобы, например, обосрать друг друга, вообще какой смысл-то, вам делать нехрен что ли, заняться чем-то, в жизни сколько интересного. Я вам еще раз повторяю, если вам не нравятся какие-то каналы смотреть, и не нравится какая-то информация, которую вам преподносят авторы да, каналов, вы можете просто листать, листать и, и найти тот канал, который действительно вас будет интересовать, и вы будете от, оттуда получать какую-то полезную информацию и меньше нести гадости на других людей. Счастья, мира и добра. Понравился расклад, ставьте лайки. Кто желает, подписывайтесь. И всем пока.